Добрый вечер! Давайте, девчонки, сейчас посмотрим, кто у нас сегодня находится в нашем эфире. Какие города? Москва вижу, Новый Оскол вижу, Воронеж, Москва. Еще кто у нас еще подключается, пожалуйста? Напишите в чате, слышно меня или не слышно. Давайте мы сейчас с вами немножечко поговорим, потренируемся, как говорится, и потом пойдет прямой эфир. Всех с Новым Годом, который наступил. Еще очень много новогодних будет праздников в январе. Еще у нас впереди предстоит большая нагрузка, эмоциональная нагрузка, радостная нагрузка. Самое главное, с которой мы можем справиться и с мы будем, о которой сегодня мы будем говорить с вами, о нашем психоэмоциональном напряжении. Вот. Сейчас это подключается. Ну, я думаю, все веселенькие, красивые. Все прям вот с негорочка. Не все, можно начинать полностью. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья, с наступившим вас Новым Годом. И сегодня наш прямой эфир посвящен теме «Эмоциональное напряжение. Как с ним справиться?». В нашей жизнь полна абсолютно стресса. Каждую минуту, каждый день мы находимся практически постоянно в стрессовой ситуации. Эмоциональное напряжение стало ежедневной реальностью многих людей. Каждый день, начиная от звонка будильника и заканчивая отходом косну, мы находимся все время в стрессогенной ситуации. И на нас влияют эти стрессогенные факторы. Какие же? Пошли на работу, пробки. Опаздываешь на работу, это уже стресс. Ребенок пришел из школы с двойкой. Тоже стресс, мы тоже в этом напряжении находимся, и поэтому вот эти стрессовые жизненные ситуации, они абсолютно постоянные. И сейчас как никогда стал вопрос, как же снять вот это эмоциональное напряжение, как не заболеть именно от этих стрессов. И сегодняшний эфир именно посвящен тому, как мы будем снимать стресс и как спокойно отреагировать на вот эти сложные жизненные ситуации. Мы узнаем сегодня, что такое стресс, сколько видов стресса существует, как стресс может влиять на состояние здоровья, как выйти правильно, грамотно из этих сложительных ситуаций. Сегодняшний прямой эфир проводит замечательнейший человек, это человек, который вы уже очень хорошо знаете. Это педагог, это фармацевт, это эксперт с огромным стажем практическим и вообще стажем работы, Это человек, который имеет громаднейшую структуру не только в России, но и за рубежом во многих странах мира. Это Людмила Гуглиева. Людочка, пожалуйста. Спасибо. Всем-всем добрый вечер. Я вас всех поздравляю с наступившим Новым годом. И я желаю, чтобы этот год принес вам только здоровье, только радость, только счастье. И прошел на позитиве. И мы сегодня с вами об этом поговорим. Итак, сегодня мы будем с вами говорить про стресс. Но вы знаете, нет, я не буду говорить вот только стресс-стресс мы с вами разберем, что же это такое. Дело в том, что наша природа мудра до такой степени, что все предусмотрено для того, чтобы максимально сохранить нашу жизнь, для того, чтобы максимально сохранить наше здоровье. Просто надо следовать за этим прислушиваться каким-то знаком нашей судьбы. И вы знаете, и часто в жизни тогда у человека будет складываться все наилучшим образом. Итак, что же такое стресс? Дело в том, что мы живем в таком мире, что действительно каждый день что-то меняется. В течение дня могут какие-то изменения произойти в нашей жизни. И вот стресс ⁇ это ответная реакция организма на какие-то экстремальные условия, на изменившиеся условия. Это адаптация своеобразная к изменившимся условиям в нашей жизни. И стресс ⁇ это обязательный компонент нашей жизни, как говорят об этом ученые. То есть мы просто-напросто без стресса жить не сможем. Есть даже такой ученый который вывел такую теорию специальную. В 1936 году выдающийся канадский физиолог Ганс Силье разработал общую концепцию стресса. Итак, что же в стрессе хорошего и что в стрессе плохого? Дело в том, что стресс может быть как положительным моментом в жизни человека, так и отрицательным моментом. И он может повысить даже стрессоустойчивость человека, стресс. и поэтому к нему отношение неоднозначное. Мы не можем сказать, ой, стресс – это так страшно, это так опасно. Оказывается, здесь можно, если глубже на, эту, на это посмотреть, много интересных вещей можно узнать. Как я уже сказала, что стрессов избежать в принципе в жизни невозможно. И сам по себе стресс ⁇ это нормальная совершенно реакция. Только необходимо что делать. Надо стараться не допустить, чтобы этот стресс, нормальный хороший стресс, перешел в тот стресс, который может навредить нашему здоровью. Вот сегодня мы с вами как раз вместе и будем разбираться, как этого не допустить. Итак, я хочу зачитать слова ученого Ганса Сергея что он писал по поводу стресса. Вопреки расхожему мнению, мы не должны, да и не в состоянии избегать стресса, но мы можем его использовать и наслаждаться им, если лучше узнаем его механизм и выработаем соответствующую философию жизни. Без стресса невозможна вообще мобилизация внутренних ресурсов. И как писал тот же ученый, что... Полная свобода от стресса означает смерть. Это вот такое мнение ученых по поводу стресса. И еще я нашла такое интересное извлечение, к которому можно отнестись по-разному, но которое тоже а, как-то нас заставляет задуматься. Если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его. То есть есть и такое извлечение, То есть мы можем со стрессовыми ситуациями вполне успешно справляться. Итак, стресс затрагивает очень многие сферы жизни человека. Это интеллектуальную сферу жизни, это психоэмоциональную, духовную. То есть, представляете, все сферы жизни практически пронизаны стрессовыми ситуациями. Сергей выделял три стадии стресса. Первая стадия стресса – это реакция тревоги. Вот представьте себе, что-то в жизни изменилось, какие-то неприятные у вас ощущения уже появляются. Человек начинает тревожиться, человек начинает думать, что произошло. И во время этой стадии начинается вырабатываться в организме у человека адреналин. Это гормон стресса, кортизол. И вот этот гормон, он помогает нашему организму мобилизоваться для преодоления угрозы. И еще... Иногда вот эту первую стадию ученые называют «борись». То есть организм мобилизуется для того, чтобы это побороть, для того, чтобы разобраться, что же произошло, какие изменения в жизни произошли. Вторая стадия – это «беги». То есть надо что-то делать, надо предпринимать какие-то действия. Вот эти две стадии – о которых я сейчас только сказала, это совершенно нормальные стадии для каждого организма человека. И вот эти две стадии, они не приведут ни к каким-то таким нежелательным последствиям. Наоборот, эти стадии для чего? Для выживания. Вспомните, в древности, когда человек был жил, он видел опасность. Что первая какая реакция? оценить ситуацию, что это такое, спресс, что это такое. И второе – беги, ему надо было спасаться от опасности. То есть это вот две стадии, они необходимы были человеку для того, чтобы сохранить себя, для того, чтобы как-то уйти от какой-то опасности. Это самосохранение, другими словами. Это необходимая реакция каждого человека. Но есть другая стадия, третья стадия – называется стадия истощения. Дело в том, что никто не знает, как человек реагирует на ту или иную ситуацию, сколько у него в организме адаптационных сил, возможностей для преодоления тех или иных каких-то сложностей, каких-то житейских. И вот когда ресурсы у человека, небольшие, и он их тут же использовал, происходит третья стадия – это истощение. То есть человек уже в этой стадии, в этой стадии он, если адаптационных сил у него не хватает, то это может затяжной стресс произойти. То есть эта стадия, она по времени увеличивается, и человек уходит постепенно в такую ситуацию, называется это дистресс. Вот именно дистресс, он опасен, может быть, для человека тем, что у человека нет просто жизненных сил, уже истощены они для того, чтобы из этого выйти. Я вам приведу несколько примеров. Предположим, чтобы это было понятно. Когда человек заболевает, любое заболевание – это стресс. Вы согласны со мной? Напишите, пожалуйста. Любое заболевание, или там головой кивните тех, кого я вижу, это стрессовая ситуация. Но здесь человек оценивает, что происходит. Предположим, вирусное заболевание, да, озноб какой-то, вот человека недомогание. И человек сразу, это как знак уже для него, он уже начинает думать, что-то со мной происходит не то. Это первая стадия. Первая стадия ⁇ тревоги, реакция тревоги. Человек тревожится, что-то с ним происходит, такое непонятное. Потом наступает следующая стадия. Организм начинает мобилизовывать свои силы для того, чтобы эту ситуацию побороть. То есть поднимается температура, там еще какая-то реакция происходит, и начинается уже борьба с тем, что произошло. Когда вот это вот все проходят, эти два этапа. Что происходит? У человека нет сил. Истощение. Так ведь происходит? И вот в этот период очень важно человеку восстановиться. Вообще специалисты, вот если касается здоровья, они не рекомендуют прерывать вот насильно вот эти первые стадии. То есть если человек, допустим, он должен их все пройти и правильно, грамотно пройти для того, чтобы из них выйти было намного спокойнее и намного как-то грамотно выйти без последствий для организма. Если вторая стадия, допустим, температура поднимается, иммунитет начинает работать, а мы ее тут же сбиваем, тут же сбиваем правильную температуру, грамотный иммунитет, мы тем самым нарушаем то, что организм нам сам подсказывает, мобилизационные силы нарушаются, иммунитет понижается, и естественно человек из этой ситуации будет выходить намного тяжелее. Это я как пример привела, вот как эти стадии происходят на примере обычного заболевания. Теперь вот опять же мудрость природы. Как все взаимосвязано? Как же влияет любой стресс на организм нашего человека? Вот смотрите, я вам сейчас это покажу на слайдах. Так, слайды мои... Э, вы видите слайды? Видите, да? Так, сейчас секундочку. Так, слайд. Да, Людмила, все видно хорошо. Все видно, так, замечательно. Вот смотрите, что Людмила. происходит. Прошу а, прощения, Лю, Людочка, да, вы можете здесь немножечко правее, потому что в Инстаграм у вас обрезается лицо посредине так? экрана. Смотрите, пожалуйста. Вот так? Так, нормально? Да. Все да, правильно? Наверное, так. Так, да? Да. Спасибо. А, все, спасибо. спасибо. Что происходит в организме? Насколько, как я уже повторяюсь, природа все предусмотрела? Дело в том, что любой стресс идет выброс гормонов. То есть стресс – знак равенства гормонам в нашем организме. И вот представьте себе, какая реакция организма происходит на стресс. Любая реакция – положительная, отрицательная. Дело в том, что реакции бывают и положительные, как я уже говорила. Мы все можем с вами вспомнить в своей практике случаи. Это встреча с любимым человеком. Это встреча с человеком, который нам очень близок, которого мы очень э, длительное время, допустим, не видели. Что происходит? Сердцебиение неважно какой это стресс у нас начинает биться сердце ведь так же так затем какая-то сухость во рту появляется все с этой реакцией вы уже наверное сталкивались да то есть происходит изменение водно-солевого баланса и удержание воды в организме дело в том что организм он не знает какая реакция у нас будет положительная отрицательная он просто реагирует на изменения то есть человек начинает волноваться Первая стадия пошла, и поэтому организм начинает перестраиваться, и для того, чтобы защитить человека, ему жизнь сохранить, происходят вот такие процессы. То есть сердечно-сосудистая система начинает реагировать очень четко. Пищеварительная система. Каким образом ухудшается аппетит, переваривание у нас нарушается, всасывание питания у нас тоже совершенно другое уже, оно тоже нарушается. Вспомните. Когда человек начинает болеть, это стресс, ему не хочется есть. Аппетит пропадает полностью. Организм – защитная реакция организма. А что мы начинаем делать, особенно детям? Мы начинаем их насильно кормить, ешь, там ложечку за папу, за маму. Этого делать не надо. Организм сам подскажет, что нам нужно делать. Следующий момент – иммунная система. Какая реакция иммунной системы на стрессовые ситуации – Тут же увеличение числа лейкоцитов происходит, гипертрофия, миндалины у нас увеличиваются, лимфоузлы у нас увеличиваются, температура у нас повышается. То есть организм начинает свои защитные вот эти все функции мобилизовать. Идет мобилизация для защиты нашего организма. Это стресс запускается, а организму надо сделать все возможное, чтобы помочь. Но здесь есть еще такая опасность с иммунитетом. Бывает повышенная активность иммунной системы. И мы все прекрасно знаем, есть такие заболевания, как аутоиммунные заболевания, что тоже для организма не очень может быть хорошо. Идем далее. Нервная система. Как, что происходит? Активность повышается центральной нервной системы. Какие-то эмоции. Они могут быть положительные, могут быть отрицательные эмоции. Я вам такой пример приведу. Положительные эмоции. Такая история была в Америке. Сидела дама в кафе, и вдруг в кафе заходит президент Обама. Вы представляете всплеск эмоций у этой женщины? Она видит живого президента рядом с собой. Ее эмоции просто захлестнули. Но вы знаете, у нее сердце не выдержало, к сожалению. Вот такая положительная эмоция, она тоже для нее оказалась губительной. Здесь идет усиление активности симпатического отдела регуляции. То есть нервная система, она активно реагирует на всплеск любой эмоции. Эндокринная система. Это очень чувствительная система. Здесь что? Здесь идет выброс сразу адреналина, выброс кортизола, выброс, выброс инсулина. Я знаю такие примеры, когда люди в сложных ситуациях были, там, тяжелое заболевание, там, тяжелые какие-то операции, были в реанимации, и потом выяснялось, что во время болезни им капали инсулин. На такой степени уровень вот сахара повышался, что приходилось капать инсулин. И слава богу, потом они уходили от этого инсулина, но такие ситуации были. И я знаю такие ситуации. То есть организм реагирует моментально, просто моментально. Выброс идет эндорфинов – это специальные такие гормоны, которые обезболивают. Сколько вы можете вспомнить ситуации? я думаю, каждый может вспомнить там парочку, а может даже и больше таких фактов. Когда, предположим, силы невероятные у человека появлялись, вот, предположим, собака, огромная собака, человек, откуда у него берутся силы? Он бежит и перемахивает просто за секунду двухметровый забор. Спортсмены такого не сделают. То есть гормоны, выброс такой идет максимальный выброс гормонов, что у человека появляются сверхсилы. Иногда обезболивающий эффект. Бывают вот такие ситуации, когда у человека какое-то ранение, а человек боли не чувствует, и он может какое-то расстояние даже пробежать, а потом просто падает. И такое бывает. Это вот так работают гормоны, так работают гормоны. Поэтому наш организм это на такой степени саморегулирующая система. и Я иногда просто не перестаю удивляться, насколько вот нашим вот, насколько вот все до такой степени продумано в организме, и вот эта самозащита работает практически на сто Бывает еще и эйфория и так далее и так далее. То есть вот это как какая реакция организма на стрессовые ситуации. Дело в том, что э, примеров можно приводить много. Я потом вернусь к, этой, э, к этому слайду для подтверждения, как работают некоторые продукты, чтобы вот ситуацию эту как-то помочь улучшить, помочь улучшить. Но здесь дальше мы двигаемся. Я вам сказала, что любая, любой всплеск эмоции – это выброс гормонов. Эмоции и гормоны – знак равенства. И я вам хочу сказать такую приятную вещь. Дело в том, что, как я перед этим сказала, если не умеете снимать стресс, не надевайте его. Дело в том, что организму любого человека очень здорово помогают Сохранить спокойствие, сохранить равновесие, сохранить хорошее настроение – это наши гормоны. А для того, чтобы это происходило, для того, чтобы это происходило, есть очень много способов. И Я сейчас вам их покажу. Вот смотрите, очень важно, очень важно, вот в этот момент, а мы с вами говорим именно в ситуации, когда пандемия, о которой никогда раньше никто не предполагал, все в изоляции, естественно, нервная система у многих людей просто на пределе, и их можно понять. И может быть положительный стресс, я надеюсь, что его будет больше, и есть много и отрицательного стресса. И вот ученые опять же, они пришли к выводу, что помогают людям сохранять такое равновесие, хорошее настроение и стресс именно перевести, самое главное, стрессом надо уметь управлять. И счастье, никто не знает, что такое счастье, но счастье способствует укреплению здоровья и долголетию. И что же из себя представляет феномен счастья? Оказывается, есть гормоны счастья. И мы к своему организму можем здорово помогать. И гормон этот счастье, в наш организм постепенно добавлять, добавлять. И организм нам будет только за это благодарен. Есть такой гормон, называется эндорфин. Это гормон счастья, это система удовольствия. Вы, наверное, все знаете, что когда нам плохо, мы заедаем иногда. Заедать можно как положительный, так и отрицательный стресс. Но дело в том, что вот эндорфин это не только гормон, когда мы заедаем. Видите, какая девушка какое удовольствие она получает от этого пирожного. Оказывается, больше всего из продуктов питания удовольствие дают человеку, это пирожное, выпечка, не фрукты, овощи, а вот такие именно вещи, они а эндорфин больше способствуют его выработке. Это и физические упражнения. Это смех и плач, то есть должна обязательно быть разрядка. И смех обязательно, есть специальная даже смехотерапия. Смех, он продлевает жизнь, смех, он улучшает состояние человека. Приятные запахи и прикосновения, приятная музыка. И, все, и кстати, экстремальные виды спорта. Вот именно в связке с выделением адреналина, когда адреналин вырабатывается, и эндорфин, гормон счастья вырабатывается. То есть, вот эти, казалось бы, простые вещи, простые вещи, которые абсолютно всем доступны, они нашу нервную систему могут привести в порядок. И помогут, помогут э, правильно снимать этот стресс. Дальше идем. Гормон счастья какой? Дофамин это как система подкрепления еще называют. Каким образом можно повысить вот этот секрет? Вот этот именно гормон счастья, оказывается, надо не, испыт... надо не стесняться испытывать гордость за свои успехи и достижения. Это очень и очень важно. Мы все социальные, и надо вести счет вот этим своим успехам. Надо радоваться успехам своих детей, и этого не надо стесняться. Это оказывается способствует выработке тоже гормона счастья. И Еще поиск новой информации, мотивирующий на действие завершение какого-то важного дела неважно пусть это будет маленькое дело но если вы его завершили похвалите себя и скажите какая я молодец и при этом у вас выработается вот этот гормон счастья дофамин и очень важно заниматься любимым делом заниматься спортом когда человеку приносит удовольствие то чем он занимается это тоже вырабатывается при этом гормон счастья дофамин и естественно, он будет влиять на нашу реакцию на любой стресс. Еще есть гормон счастья. Видите, сколько много гормонов счастья для вас приготовила? Это серотонин. Серотонин – это система бодрости. Это тоже очень важно. Очень важно находиться на предневном свете, на солнечном свете, но при этом не забывать о том, что нужно защищаться от солнечного света, мы об этом тоже знаем. И вы знаете, сонный mm. режим Здесь двоякое мнение, здесь еще очень важно про сон не забывать. Очень важно это сон. Дело в том, что сон, есть даже такой рецепт для сна. Сна много не бывает. Если у вас есть потребность спать, по-видимому, ваш организм таким образом восстанавливается, и поэтому надо спать. Есть такой рецепт, если хотите, запишите. Это техника управления стрессом. Сон – первое, второе – завтрак, сон – полдник, сон – обед и так далее. Таким образом человек может выйти прекрасно из стрессовой ситуации. И еще я вам хочу подарить такой гормон, гормон дружелюбия и любви – окситоцин, его так называют. Это любые контакты с приятными людьми. Общайтесь с людьми, которые вам приятны. Это могут быть люди и непосредственное общение, можете в кафе где-то встретиться. Это может быть разговор по телефону с приятным человеком. Это соцсети, которые сейчас ворвались в нашу жизнь очень активно. И еще не забывайте про тактильные ощущения. Это прикосновение, это объятия, это положительные эмоции. И еще общение с домашними животными. Это тоже-тоже способствует тому что у человека вырабатывается гормон дружелюбия и любви. Это вот я вам показала, как можно, каким способом помогать себе. Людмила, каким... да -да. Тут очень много присоединилось к нам людей из Новоуральска, Кыргыстана, Новоуральска. То есть всех мы приветствуем, большое спасибо, что вы к нам присоединились. И вот здесь такой вопрос. Здравствуйте, периодически я хочу взорвать свой дом. Даже бомбу уже сделал, как с этим справиться? А вот как с этим справиться, я расскажу позже. Сейчас мы говорим, это о стадиях, чтобы не допустить до того, чтобы э, взорвать бомбу. Мы пока говорим о первых двух стадиях, как помочь себе, когда у человека вот есть всплеск эмоций, когда у него первая, вторая стадия, это стадия тревожности и стадия беги, что же с этим делать? Мы сейчас пока говорим об этом. А вот о том, как помочь человеку, когда он уже переходит в стадию третью, и называется эта стадия дистресс, запомните, страшен дистресс, не стресс, а дистресс. Это затяжной стресс. Это хроническая, может быть, хроническая затяжная такая реакция. Вот тогда я скажу рецепты, каким образом из этой ситуации выходить. Хорошо, я ответила спасибо. на этот вопрос? Дальше. Да, будем очень, очень, будем важно, очень важно, очень важно. и прогулки на свежем воздухе, и здоровое питание, естественно, очень важно. И еще, вы знаете, я вот согласна со специалистом, которые говорят, вот в этот момент, когда мы все находимся в таком состоянии, не надо завершать планку. Вы понимаете, не надо завершать планку. Дело в том, что когда человек завершает планку, он начинает к этому тянуться, и у него разочарование может произойти. То есть надо все делать в удовольствие. Надо делать все, чтобы это приносило именно радость от всего, что мы с вами делаем. Так, дальше. Знаете, что еще в стресс может привести? Откладывание дел. Поэтому то, что мы сейчас занимаемся, там планирование, это тоже идет на пользу, идет очень хорошо нам. И список приоритетов надо нам все-таки составить и делать вначале очень важное, а неважные вещи немного отпускать на потом. Очень важно – это вода. Вспомните слайд, который я показывала. Когда стрессовая ситуация у нас происходит, идет задержка жидкости в организме. Почему? Организм он про запас начинает эту жидкость задерживаться. А что происходит? Мы с вами прекрасно понимаем, идет интоксикация организма. Если жидкость не выводится, если ее уже там мало, то идет интоксикация. Зашлаковка организма. Представляете, как все взаимодействовано? Поэтому, если стрессовые ситуации, чтобы не допустить стресса, надо пить как можно больше жидкости. Надо эту жидкость восполнять, которой в организме становится мало. Не просто ведь сухость во рту появляется, жидкости мало, организм просит воды, именно воду. И если это уже происходит, я сразу попутно могу сказать: дело в том, что организм это единое целое. Это треугольник здоровья. Треугольник здоровья что предполагает? Это физическое состояние здоровья, психоэмоциональное здоровье и химическая составляющая нашего здоровья. Вот это треугольник, и когда все в балансе, тогда у человека здоровье. И вот недостаток воды очень важен, и поэтому воду пить надо обязательно. Дальше, сократите вот негативную всевозможную информацию. Но я думаю, не одиноко, я уже давно не смотрю телевизор, не давно не смотрю новости. Дело в том, что вот это нагнетание, оно тоже не способствует лучшему состоянию нашей нервной системы. Еще такой совет, может быть, очень многие сейчас люди, у кого родственники, предположим, за границей, им тоже тяжело. И поэтому здесь надо как можно чаще общаться, естественно, у нас очень много соцсетей. Это общение, просмотр любимых фильмов, слушать хорошую музыку. Это все способствует тому, что нервная система наша будет в порядке и не будет переходить в дистресс. И еще здесь, о чем я хотела сказать, дело в том, дело в том что э, бывают такие ситуации, бывают такие ситуации э, когда не всегда могут помочь вот эти рецепты, то, что, о чем мы говорим, общие советы. И у меня, у каждого, я думаю, у нас есть люди, которые были в очень сложной ситуации и у которых дело доходило и до специалистов. Они как раз попадали в состояние стресса. И когда я готовила первый свой эфир на эту тему, я позвонила человеку, которая лечилась у психиатра, которая была на антидепрессантах, и у нее спросила, скажи, пожалуйста, посоветуй, в каком ключе дать эту информацию, чтобы это могло людям помочь. Она мне дала такой совет. Дело в том, что, во-первых, во надо говорить, говорить, проговаривать эту ситуацию. Надо говорить с теми людьми, которые тебя понимают которые тебя могут выслушать, которые могут тебя услышать, не все могут услышать. И когда человеку бывает плохо, когда действительно он попадает, вот первую, вторую стадию прошел, потом третья стадия пошла, и он не может, ему просто плохо, ему просто плохо бывает не просто ведь психосоматика, психосоматика, когда именно душевное состояние, оно связывается с физическим состоянием человека, и заболевания бывают именно душевного плана. И здесь она сказала, что, во-первых, надо говорить только с тем, кому доверяете, а если таких людей нет, надо искать специалиста. У нас сейчас есть психологи, которые могут грамотно, профессионально, профессионально выслужить. Если не помогают психологи идти дальше, то сейчас много специалистов, с которыми можно это Проговаривать. И опять же вернусь к Жванецкому, который говорил счастье, о счастье, он говорил говорить, говорить, говорить и говорить. И далее, что нельзя категорически делать, когда человек попадает в состояние такое стрессовое, когда ему надо из этого выходить? Во-первых, категорически не рекомендуется это жить на э, чайно-кофейных батарейках: когда кофе, постоянно подпитка. Далее, нельзя себя ругать и критиковать, категорически только себя хвалить за малейшие успехи, какая я умница, какая я молодец. Хвалить, если никто не хвалит, себя хвалить самой. И стараться в моменты напряжения делать скачок какой-то в развитии, делать что-то в радость, в ощущение радости какой-то и чему-то научиться новому. И еще знаете, что меня поразило, что помогает людям выстоять в какой-то вот такой депрессивном состоянии? это коллективное состояние вот сейчас мы с вами находимся все в одной лодке практически весь мир оказался в одной лодке и вот эта поддержка взаимная друг друга она тоже человека очень поддерживает когда человек понимает что я не один что эта ситуация она для многих и он уже по-другому может на нее посмотреть ведь самое главное как и на эту ситуацию смотреть какими глазами самое главное как из этой ситуации выйти? Любой кризис, любой кризис, он успешнее намного преодолевается, когда у человека появляются дополнительные навыки. И поэтому очень важно, очень важно, вот сейчас мы попали в эту ситуацию, мы не всем в состоянии что-то поменять, но что в наших силах? Во-первых, мы можем эту ситуацию использовать для того, не прокручивать, что происходит, а мы можем получить какие-то новые навыки. В принципе, те навыки, которые нам потом помогут в дальнейшей нашей жизни, и мы будем этому, этой ситуации благодарны. Дело в том, что в любой ситу... на любую ситуацию можно посмотреть с разной стороны. Можно плакать, можно говорить все плохо, а с другой стороны можно поблагодарить за то, что была такая возможность чему-то научиться и что-то сделать. И каждый, по-моему, человек, он един в каком мнении, что мы стали другими. И когда мы выйдем из этого кризиса, когда это все закончится, пандемия, мы уже на мир будем смотреть другими глазами. У нас ценности поменяются. В этой ситуации очень важно как можно больше побыть со своей семьей. Как можно больше побыть со своим мужем, женой, со своими детьми, на которых раньше не было совершенно времени. И я вам хочу сказать, соцсети я, допустим, уже не смогла в такой мере осваивать, если бы была обычная работа. Мы бы были все в командировках. Мы бы все встречались с людьми, и нам, у нас времени на это бы не было абсолютно никакой. А сейчас у нас появилась эта возможность, и мы можем благодарить эту ситуацию за это. То есть вот то, чему мы научимся, это нам пригодится в дальнейшей жизни. И это очень важно понимать и благодарить любую ситуацию, благодарность, отпускать, отпускать эти обиды и благодарить. И тогда... Никакой такой стрессовой ситуации для нас не будет в такой мере. Все говорят, что семья – это мощнейший мотиватор для человека к действиям, и чувство семьи оно поддерживает, потому что проблема даже в Европе – это что, одиночество? Эта проблема даже к самоубийствам приводит, но она была и раньше, и до пандемии. Спасет все-таки человечество эту любовь. И вот эти гормоны, о которых мы с вами только проговорили: гормоны счастья, гормоны любви, гормоны дружелюбия и так далее. Я хотела, так, напишите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, так, я вижу, как справляться со стрессом у детей. Очень хороший вопрос. Я как раз о нем хотела только сказать про молодежь отдельно дело в том что мы вот поколение людей мы многое уже прошли у нас повышена стрессоустойчивость и поэтому на эту эту ситуацию мы с вами переживаем тоже намного легче чем молодежь дело в том что молодые люди они родились и живут в эпоху потребления это хорошо что они не испытывали таких трудностей которые испытывали мы в свое время но в то же время они очень уязвимы ко всем стрессам знаете есть такое даже понятие я вот прочитала поколение снежинок поколение снежинок это то что касается молодежи и вот молодежи надо помогать больше они больше подвержены стрессу и чем длительнее стресс тем больше испытаний проходят все системы нашего организма естественно то что касается детей Какое состояние будет у наших деток напрямую зависит от состояния родителей. Мы все прекрасно знаем, что дети, они как губка, они впитывают. Они чувствуют, у них чувствительность очень высокая, и они чувствуют атмосферу в семье, они чувствуют настроение мамы и папы. И поэтому, естественно, задача молодой семьи, если есть там маленькие дети, создать очень такую благоприятную атмосферу, атмосферу дружелюбия, атмосферу любви чтобы дети не чувствовали какой-то, знаете, стресса, что что-то происходит, чтобы они на себя это не брали, на себя это не брали. А о том, как в этом помочь, я не буду сбиваться, я об этом постепенно расскажу в конце, что для этого можно еще применять. Знаете, я еще иногда поражаюсь, когда читаешь статьи ученых, насколько люди эти проницательны, насколько они дальновидны. И вот я опять возвращаюсь к этому Гансу Силье. У него есть книга «Стресс без стресса». Я э, зачитаю, что он написал. Только представьте себе, 1936 год. Страшно представить, когда он писал эти строки, но ощущение, что он писал это для нас. Э, «Непредсказуемые социальные перемены могут внезапно лишить вас всех нажитых денег, недвижимости и политической власти». Но то, чему вы научились, всегда ваше, и это самый надежный вклад. Конечная цель жизни человека ⁇ раскрыть себя наиболее полно, проявить свою искру Божью и добиться чувства уверенности и надежности. Вы представляете, насколько это актуально сейчас? То есть надо чему-то научиться. Эти навыки никто у нас не заберет. Эти навыки нас будут кормить в дальнейшем, и никакая стрессовая ситуация, никакая стрессовая ситуация нас не может выбить из клея, если мы правильно будем к этому находить, относиться. Самое страшное, самое страшное – это синдром страха. Вот когда он парализует, человек просто перестает быть человеком. И я прочитала высказывание одного известного вирусолога, которая написала, вирус был, но поражал людей, которые психологически были не готовы противостоять и сказать «нет». Понимаете, вот это чувство страха, оно просто парализует все наши силы и адаптационные силы. В таком страхе человек жить не может. Вот сейчас весь земной шар. Он окутан вот этим чувством страха, вот эта пандемия. Но мы должны отвечать за себя, за свои желания, за, за все, что и мы должны реально помогать и себе, и своим близким. Это очень и очень важно. Вы знаете, я раньше не понимала некоторых вещей. Я сейчас делаю небольшую паузу такую, небольшую паузу. Хочу такую еще вещь сказать. А если кто-то на вас ругается или злится или обижает, задавите его своим позитивом. Это вот такой совет. Это дают совет даже такой... И еще я хотела такой момент отметить. Дело в том, что мы с вами проводим прямой эфир. Кто-то смотрит его в соцсетях, кто-то зашел на нашу платформу. И я вас попрошу, если для вас интересна эта тема, если она отзывается... Поставьте свои лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам. Мы вам будем очень благодарны. Мы вам будем за это очень благодарны. Да. Я хотела бы тут появились вопросы, и чтобы вы ответили, что делать, когда при дистрессе ничего не хочется делать? А вот когда не хочется ничего делать, это депрессия. Это уже диагноз, это уже депрессия, а как из этой ситуации выходить, я об этом скажу тоже чуть-чуть попозже, сейчас немножко попозже. Вот смотрите, мы… Еще нам нужно вопрос ответить, периодически я хочу взорвать свой дом, все таки когда… Это тоже будет Whatever> в конце, я это помню, это тоже будет в конце, но я же в конце приготовила рецепты, как без этого? Я же в конце рецепты. Даже... Я хотела просто сейчас, понимаете, опять привести такой пример. Отношение к стрессу. Я... Напишите, пожалуйста, примеры для вас актуальны или просто говорить одну теорию? Или примеры они больше как-то дают содержательного? Пример, конечно, очень интересный. Интересно. Я приведу такой пример. Я об этом никогда не говорила. Мне просто сейчас... Вы знаете, как-то сложилось, как говорят, пазлы сложились, когда я стала разбирать вот эту тему стресса, отношение к стрессу. Это было почти 12 лет назад, и я хотела бы это проанализировать, как это происходило. Я понимаю, что это именно происходило как раз по трем стадиям стресса. И здесь был правильный выход из этой ситуации, и был нужный результат. Представьте себе ситуацию, это стресс. Предположим, близкий человек. Предположим, делают ему операцию, проходит она успешно, и вдруг потом идет, что-то не так пошло. Пошло, предположим, заражение, повторно делают операцию, вызывают у родственника хирург и говорит, что с такой такие не живут. Все. То есть человек этот не выживет. Вот так, это это стресс. Это стресс, это ой, почва уходит из-под ног. Стрессовая ситуация, это пример жизненный. Потом происходит дальше. Это первая стадия. Первая стадия, это именно что-то произошло пошло не так, и человек, тревога. Следующая стадия какая? Мобилизация. Что в этой стадии дальше можно делать? Можно просто-напросто опустить руки, сказали, что все, никакой надежды нет. Идет мобилизация всех сил, что можно сделать для того, чтобы человек выжил. И начинается работа. Силы откуда-то появляются, и пошла работа. То есть здесь уже работа вместе с врачами, подключение идет, это то, что возможно. Здесь идет питание. Питание, как я говорила, нельзя кормить человека, когда он болен. Здесь идет питание из трубочки, там теплая вода, какие-то напитки, травы. Плюс идет питание для детей до 6 месяцев. Почему? Потому что все органы, все они в разладе, и организм не будет принимать никакую пищу. Здесь включаются сразу механизмы, что надо исключить, чтобы не было там пневмонии, что в, наших, там, в нашем что можно чем помочь, чтобы не было пролежней, то есть и пошла работа, то есть вот этот стресс, он перешел в мобилизационную такую фазу, включились мобилизационные силы, включились, включилась голова, что нужно сделать для того, чтобы помочь вытащить, то есть идет работа медицинского персонала, Сложный очень случай. И как потом выяснилось, ни один из докторов вообще не давал шансов на жизнь этому человеку. Но мобилизационные силы какие-то включились, и процесс пошел И третий процесс, третий этап. Когда истощение, там не было сил. Человек учился сидеть, человек учился ходить, человек полностью надо было восстановить все органы, все ткани. Все, все системы, надо было жизнедеятельности восстановить, и здесь пошел процесс восстановления, процесс восстановления шел год, целый год. И после этого года 12 лет прошло, этот процесс прошел. И я просто это сейчас, почему вспомнила и решила привести этот пример, Дело в том, что прошли все стадии вот этого стресса, и здесь было правильное грамотное отношение к этой стрессовой ситуации. Здесь делалось все, что необходимо, было чувство первое, прошло потом мобилизация и прошло период постановления, и все получилось. То есть я этот пример привела для чего? Для того, чтобы люди понимали, нет ситуаций каких-то совершенно из которых нельзя выйти. Вот из этой ситуации можно было не выйти. И то здесь это все получилось. Почему? Потому что, по-видимому, было правильное отношение к этому. Это могло получиться, могло не получиться. Но если бы не было правильного отношения к этой ситуации, я так думаю, здесь бы ничего не получилось. Это вот еще один из примеров. А теперь я хочу вам показать еще демонстрацию экрана что я здесь хочу показать вот смотрите действие хронического стресса на здоровье человека мы с вами обсудили мы с вами обсудили что когда нет я сейчас еще вам один момент скажу а потом к этому вот смотрите чем мы можем еще человеку помогать вот когда я произносила вот эти вот вещи говорила предположим водно-солевой когда баланс у нас нарушается здесь вода вода и предотвратить интоксикацию здесь в наших силах иммунная система тоже мы можем что-то уже для этого делать то что пищеварительная система не надо кормить надо соответствующую пищу давать я вам сказала что даже это был взрослый человек там не было пищи которую у нас любят там было детское питание надо было восстановить а потом уже организм он все отреагировал здесь еще что можно сказать вот эндокринная система, где она у меня? Эндокринная система, как здесь можно работать? Оказывается, для того, чтобы эндокринная система работала как часы и помогать, что нужно? Надо строительный материал вообще каждому органу и каждой системе нашей дать. И оказывается, для того, чтобы эндокринная система работала, как строительный материал идет витамин С. Нам нужен витамин С дать. А витамин С нужен для чего? Для выработки адреналина и кортизола. И еще нужны жиры для того, чтобы это на первой стадии тревоги. Вы понимаете, как это все взаимосвязано? Организму надо просто напросто помогать, просто надо помогать, и тогда все будет, тогда все будет получаться. Это я просто как пример. Это вот акортизон нужен для того, чтобы организм защищать от стресса. А теперь давайте посмотрим. Вот мы с вами все делали или ничего не делали. И вот эти две стадии мы прошли. Организм мало было сил, действие хронического стресса произошло. Как же влияет вот хронический стресс на здоровье человека? Посмотрите, мозг, депрессия, тревожность, бессонница и так далее. Горло, легкие, арет. Артерии наши, как вплоть до инфаркта, печень реагирует поджелудочные половые железы. В общем, нет ни одного органа, который бы не испытывал на себе негативное влияние. То есть человек начинает просто заболевать, если он переходит в дистресс. Это именно вот такое хроническое затяжное состояние стресса. Поэтому что что важно, чем мы можем здесь человеку помогать? Ну, Во-первых... Мы уже общие такие вещи, чем можно помочь человеку, чтобы он в это состояние не попал. Во-первых, снимать, надо снимать вот эти острые все состояния, облегчать течение этих состояний, снижать уровень хронического этого стресса. Обязательно сон надо налаживать, как я говорила, спать, спать, спать, если в этом необходимость есть. Это идет восстановление организма человека. Корректировать наше настроение, не поддаваться разного плохого настроения, повышать работоспособность и помогать оцени... объективно оценивать обстоятельства. То есть не впадать в какие-то крайности, смотреть на вещи объективно. Что мы можем в этой ситуации сделать? Как негативное перевести в позитив. Я вот здесь еще такой пример хотела вот привести, как негатив в позитив перевести. Наверное, у вас тут тоже у каждого есть такие примеры, у меня было такое состояние, как-то я проводила прямой эфир, и вдруг во время прямого эфира у меня пошли звонки. Звонки по WhatsApp, и у меня из прямого эфира просто-напросто меня выбило. Какое состояние? Состояние стресса у меня было? Да. Я не скажу, что здесь стресс, но стрессовое состояние было. Но после этого я сделала выводы, я сказала этому человеку спасибо. Почему? Я зашла в интернет, я почитала, а как проводить прямые эфиры, что нужно для этого сделать, для того, чтобы никто тебе не помешал его провести. И теперь я прекрасно знаю, что для этого надо сделать раз, два, три, и перед прямым эфиром я эти действия делаю, я спокойно совершенно провожу прямой эфир, меня никто из него уже не сможет выпить. То есть, понимаете, вот эту ситуацию, казалось бы, стрессовую, я смогла перевести из отрицательной в положительную. Я этому человеку сказала спасибо. И таким образом мы можем, если подумать, многие ситуации отрицательные переводить в положительные. Дело в том, что мы всему учимся, и отрицательные вещи нас тоже чему-то учат, и для чего-то они нам даны, бывают. А теперь, чем мы можем еще реально человеку помочь? Помимо того, что, естественно, положительные эмоции – Гормоны радости и любви. В первую очередь я хочу обратить внимание на ароматерапию. Дело в том, что научные перспективы ароматерапии каковы? Ароматерапия – это знак равенства, повышение стрессоустойчивости и знак равенства укрепления иммунной системы. Об этом говорят ароматерапевты, об этом говорят специалисты. А у нас с вами, я вам скажу, дорогие, есть что предложить. Посмотрите, вот это наш головной мозг, это наши стрессы могут быть. А посмотрите, у меня места не хватило. Это еще не все. Посмотрите. Какой ассортимент, какую линейку эфирных масел, ароматов мы можем предложить человеку для того, чтобы он смог, э, смог именно как-то регулировать свои вот эти все ситуации. Для того, чтобы он мог наладить сон, для того, чтобы повысить работоспособность скорректировать свои какие-то эмоции для того, чтобы ему помочь, реально помочь не попасть именно в дестресс и стрессовые ситуации. В первую очередь, в первую очередь, специалисты, ароматерапевты рекомендуют обращать внимание на масла цитрусовые. Вот э, там был вопрос по поводу того, что ничего не хочется. Дело в том, что когда люди находятся в стрессовой ситуации, особенно в депрессии, а депрессия, она чем характеризуется, когда у человека нет желаний, когда ему ничего не хочется, бойтесь вот этого равнодушия, когда человеку, знаете, как в той сказке, что воля, что неволя, это депрессия, и поэтому мы даже ему сложно даже ароматерапию предложить. Почему? Человеку сложно дать послушать масло, он этого не хочет. Он не хочет выходить из этого своего состояния, он просто там очень глубоко. И поэтому, как говорит Александра Кожевникова, самое важное помазать, помазать найти возможность. Поэтому в первую, очередь, в первую очередь обращать внимание надо на цитрусовые, они легкие. И они не вызывают такого раздражения, потому что в этом состоянии все фу может быть для человека. Это апельсин, это лимон, это мелиса. Особенно апельсин, это же детское масло. Мы же можем и в детской практике его прекрасно использовать. Но здесь особняком, обратите внимание, я над головой поставила масло жасмин. Жасмин почему особняком? Это масло, самый сильный антидепрессант. Самый сильный антидепрессант. И его рекомендуют специалисты дать прослушать или перед цитрусовыми сразу послушать, дать, если человек в таком состоянии. Это может быть выбором для него. Или же после цитрусовых. И ни с, чем, ни с каким маслом практически его не смешивать. Это очень сильное масло. У меня был такой пример. Пришла одна дама ко мне на э, консультацию. Вы знаете, мы послушали все масла. Она выбрала жасмин. Как оказалось, она была в глубочайшей депрессии. Поэтому начинаем мы с цитрусовых. Потом мы добавляем, аккуратно можем дать послушать, Масло-базилик. Базилик для чего? Для того, чтобы почистить нос, для того, чтобы обоняние у человека – более острое было, чтобы он мог ощущать вот эти вот все краски, ощущать эти запахи. А базилик здесь обязательно нужен. Масло пачули. По поводу и иланг Ланга специалисты рекомендуют очень маленькое количество использовать иланг ланга Когда мы будем композицию, предположим, составлять, мы можем композицию людям давать, то иланг-иланг должен быть в очень маленьком количестве. Здесь масло розы может очень хорошо свою роль такую вот сыграть масло мяты Мята в композицию рекомендуют с цитрусовым добавлять дело в том что мята очень хорошо раскрывает наши легкие наши дыхание что очень важно. у нас масло не роли герой рекомендует тоже сюда к этим же эфирным маслам прибавить плюс у нас есть замечательные композиции составленные уже специалистами это такие как купание среди лесов искушение почему я посмотрите Взяла Жасмин и искушение поставила друг напротив друга. Искушение – это любовь, а любовь лечит наши все депрессии. Э, любовь латает. Не зря же все гормоны, наши гормоны, они – это любовь, это дружба – а искушение – это и есть любовь. И там уже все собраны вот эти феромоны, и все масла, которые способствуют любви. И это масло очень может здорово помочь человеку выйти вот из этого состояния и помочь ему в любой стрессовой ситуации, как в положительной, так и в отрицательной. Самое главное, чтобы гармония была, баланс должен быть. То, что касается именно… А, еще обратите внимание, чайное дерево. Казалось бы, Стресс ⁇ чайное дерево. Оказывается, чайное дерево специалисты называют посохом для человека. Оно очень хорошо для людей, которые встречаются с большим количеством людей. Оно хорошо нас защищает. Вот чайное дерево полезно для тех людей, чтобы не было стресса именно... Вот при встрече с людьми люди тоже разные встречаются. Случайное чайное дерево здесь для нас будет очень хорошая защита. И вы знаете, вообще непредсказуемо, как работает ароматерапия, может человек вот даже взять масло, которого здесь нет в ассортименте, вот вернее не представлено здесь на этом слайде, а оно его успокоит и состояние его улучшит. То есть организм лучше нас знает, что ему необходимо. И именно нужно слушать, в первую, в, первую очередь, в первую очередь наш организм. Каким образом можно использовать? Это варомокулон, это ванна, это массаж прекрасно работает, просто холодная ингаляция. Вот есть специально, можно массаж головы сделать, прекрасно будет работать. То есть здесь способов огромное количество какой вам нравится какой вам подходит для деток допустим очень хорошо ванную там с апельсином с лавандой сделать на ночь это расслабляет легкий массаж для деток пожалуйста вообще специалисты рекомендуют детям маленьким во первых это контакт с ребенком это тактильное уже такое это чувство защищенности у ребенка это стресс естественно будет снимать и если здесь еще масло апельсина и лаванды добавить так вообще прекрасное будет действие базовое масло и сделайте легкий массаж то есть это ваш выбор, каким образом вы будете пользоваться и как вы будете использовать вот эти масла. Как правило, рекомендуют где-то, ну дозировки, дозировки, опять же, опять дозировки, это все индивидуально. Еще рекомендуют промазывать нос. Берете смесь, делаете масел и промазываете этими маслами в носу. Это очень, очень хорошо работает, замечательно на слизистую нос с носа именно помазать. Здесь лаванда и мелиса. И начинать где-то с двух масел, потом добавлять жасмин отдельно. Можжевельник с геранью можно сочетать. То есть сочетание моря. Здесь надо с сами, знаете, поработать, посмотреть и то, что организм ваш подскажет. Единственное, что я хочу сказать по этому поводу. Так, сейчас я сделаю паузу. Лидия Митрофановна может еще рассказать, посмотреть, какие там вопросы. Да, Людмила, здесь очень много вопросов. Ну, давайте с самого последнего начнем. А на что в стрессе работает фенхель? Так, а вот фенхель тоже стресс. Дело в том, что любая стрессовая ситуация, как я и говорила, это еще интоксикация организма. Помните, я вам называла задержка воды, интоксикация происходит. А мы прекрасно знаем фенхель, он выводит все интоксикацию. Здесь нам надо поработать со всеми органами и со всеми тканями, и тогда мы получим результат. То есть фенхель и фенхель и базилик – это рекомендации Александры Коживниковой именно по стрессу. Я вот сейчас взяла именно рекомендации специалиста, которую я считаю это номер один нашей России. Вот. И не только на пространстве ут российское, она с мировым именем врач ароматерапевт, который очень серьезно занимается ароматерапией. Это клинический ароматерапевт. Это ее рекомендации. А именно она рекомендует начинать с цитрусовых. а Жасмин это отдельно идет совершенно, хотя я тоже по жасмину есть и личный тоже опыт. И другие вот именно композиции добавлять уже и посмотреть именно по одобрению какое масло человек для себя выберет. Вот эти вот вещи, это именно рекомендации специалистов. Что я, на что я хотела здесь обратить внимание? Это на качество эфирных масел. Обязательно. Я вот об этом просто несколько слов скажу обязательно. Почему? Нас могут слушать люди, которые в этой теме, которые уже знают, как правильно пользоваться эфирными маслами, знают... Какие эфирные масла качественные, где их приобретать? Есть люди, которые не знакомы с эфирными маслами, и я хочу сразу для них сказать. На рынке мировом очень мало качественных эфирных масел, где-то порядка 3-5%, не более. И только настоящее эфирное масло оно может давать результат, о котором мы с вами говорим. Я хочу на примере лаванды привести пример лаванды. Недавно э, в Германии проводили исследования немецкие ученые, и к исследованию они брали только истинную лаванду. Оказывается, истинная лаванда, которая обладает самым иной лучшим эффектом, э, самым широким спектром действия, это истинная лаванда, французская лаванда. Здесь должны быть условия, она должна произрастать на 800 метров. Э, это от уровня моря. У нее должны быть узкие листья, специальный окрас должен быть. И только эта, только эта лаванда, она считается пригодной для медицинского использования. И она разрешена для применения фитотерапии. И мало того, что немецкая комиссия... Она признает использование этой лаванды для внутреннего применения, для лечения расстройств, настроения, беспокойства, бессонницы, то, что как раз по нашей теме. И еще очень важно, она рекомендует это применять для беременных и после родов у женщин когда бывает депрессия у женщин послеродовая. И вот именно эту лаванду истинную рекомендуется применять. А вообще в природе существует около 30 видов лаванды. А истинная лаванда только французская. Людмила, а, да. Людмила еще один вот вопрос, пожалуйста. Что можно сделать при биполярном расстройстве? Что? Что, Что можно сделать при биполярном расстройстве здесь я хочу сказать при таких расстройствах в первую очередь надо консультацию специалиста здесь надо индивидуально с этим человеком говорить Это консультация специалиста надо вообще понимать какое состояние у него вообще здоровье и на эти вопросы на прямых эфирах не отвечают это только индивидуально только индивидуально то есть и это то один. что да еще вопрос. Да -да. Как успокоить организм, где взять энергию для жизни, как жить, двигаться? Ну Вот как-то здесь. Если не кормят, как жить, двигаться? Что не кормят, не поняла. Не поняла я вопросы. Ну, просто как успокоить организм, где взять энергию для жизни? Ну, давайте вот эти два. Ну, об этом, об этом я уже, в принципе, сказала. Гормоны есть гормоны радости, есть гормоны любви, дружелюбия, пожалуйста. Плюс ароматерапия, плюс ароматерапия, плюс сон, плюс позитивные эмоции, плюс здоровое питание. Очень много, очень много есть способов для того, чтобы повысить жизненный тонус. В первую очередь должно быть желание. В первую очередь должно быть желание для этого. То есть ароматерапия против стресса. И еще есть у нас ну, антистресс. Про бомбу, наверное, нужно здесь сказать. Про бомбу что? в начале было. Что-что, не поняла? А помнишь вопрос был какой? Помните вопрос? Хочу взорвать свой дом, даже бомбу уже сделал. Как с этим справиться? А как с этим справиться? Жасмин в помощь. Это самый сильный антидепрессант. И композиции эфирных масел. Пожалуйста, дышите, делайте ванну, делайте массаж головы, живите именно с ароматерапией, дружите. Это один. Спасибо. Дело, Спасибо в том, что, дело в том, что... Почему я сказала научный метод? Ароматерапия – это признанная наукой, признаны наукой. Я перед тем, как готовилась, я пересмотрела много прямых эфиров именно ароматерапевтов. Очень много сейчас научных исследований в области ароматерапии, которые подтверждают то, что эфирные масла, качественные эфирные масла, они очень мощно работают, очень мощно работают, и могут человеку помогать в разных ситуациях. А теперь у нас еще есть одна бомба – это антистрессовая фитотерапия. У нас есть ароматерапия, есть фитотерапия. Это средства, влияющие непосредственно на нервную систему. Но, опять же, скажу, здесь не неполный их перечень, их гораздо больше. В первую очередь, я на что хотела внимание обратить, это омеги. Опять же, ученые проводили исследования по поводу жирных кислот омега-3. Они способны защитить мозг от негативного влияния хронического стресса. Если при хроническом стрессе они помогают, то, естественно, на первых этапах они тоже окажут неоценимую помощь, и человек может в дистресс не перейти. У нас есть замечательных два продукта: это омега-3, э, форты э, криль и лосось. И есть витал плюс это лосось. Поэтому, пожалуйста, эти продукты должны быть на столе. Следующий продукт, на который хочу обратить внимание, это релакс. Это зверобой, на основе зверобоя, и там еще ученые ввели витамины группы Б. Релакс ⁇ это незаменимый незаменимый продукт при депрессии. Это антидепрессант, природный, это природный антидепрессант. Мало того, что зверобой, он в Германии и в Австрии в 1998 году официально был лицензирован по показаниям депрессии, и он у них продается как лекарственный препарат. То есть известные свойства. Зверобои были очень давно, еще Гиппократ, Авицена, Парацельс знали о свойствах зверобоя. У нас шикарный продукт релакс, и плюс еще витамины группы В, которые усиливают действие и работают с нашей центральной нервной системой. Рекомендую всем при депрессиях, при нарушениях сна, это замечательный продукт, который вам очень хорошо поможет. При тревожных состояниях, если у вас такое состояние, вы знаете, надо успокоиться. У нас есть релаксина, это седативный препарат, который именно немножко притормозит ваши эмоции, когда слишком эмоциональный такой всплеск идет. Здесь идет шикарный подбор, просто огромное там количество всевозможных трав собраны и работает просто, я вам хочу сказать, на ура, на сто Помогает черника при нервных всевозможных расстройствах. Помогает напиток бузины. В бузине тоже витаминов группы Б присутствует, поэтому он тоже для нервной системы очень полезен. Помогает красная ягода с лютеином, гинкаллин форте. Гинкалин это мозговое кровообращение, опять же там группы Б витамины включены в состав и прекрасно работает это антистрессовая фитотерапия. Плюс я бы сюда еще добавила, знаете какой продукт для питания? Это соль с травами. Это йод. Ее тоже очень хорошо работает со стрессовыми ситуациями. И, и витамины, и витамин С. То есть здесь бесконечно, бесконечно можно продолжать. Но что здесь очень важно, о чем я хотела сказать. Дело в том, что в нашей компании, в нашей компании Вивасан, если кто не знает еще о ней, я говорю только о тех продуктах которые прекрасно знаю, которые показали свои результаты, в них я уверена, я знаю и состав, и я рекомендую только то, с чем сама знакома и в чем уверена. И у нас составлены специальные программы, и если человеку необходимо поправить свое здоровье именно в каких-то стрессовых ситуациях, то есть программы, и к которым можно обратиться и мы поможем в этом подберем индивидуально подберем индивидуально и здесь о чем я еще хотела сказать очень важно понимать что стресс бывает разный он бывает как положительный так и отрицательный он в нашей жизни присутствует всегда и будет всегда присутствовать. Самое главное, как мы к нему будем относиться, наша реакция на стрессовые ситуации. И самое главное, не доводить себя до дистресса, чтобы это перешло в какое-то психическое, э, психоэмоциональное заболевание. И я послушала очень интересную лекцию, очень интересного человека, женщины, это доктор Кэролайн Лив, она успешный автор, международный спикер и специалист по деятельности головного мозга. Что меня поразило? Во-первых, очень интересный человек, очень интересная информация. Она сказала такую мысль, что в 50-е годы впервые появился психотропный препарат. Это прибыль антидепрессанты – это огромная прибыль. Дело в том, что депрессия – это бич современности, депрессия, вот эти стрессовые ситуации, они сейчас на первом месте стоят в мире по именно, по, по даже не инвалидности, а по тому, что люди работать не могут, по нетрудоспособности, правильно сказать, по нетрудоспособности. И на что она обращала внимание? Эти лекарства, они приводят к очень... Плачевным побочным. Это анемия мозга. Это анемия мозга. Это опасность для окружающих. Около 3000 побочных вот, после применения антидепрессантов. Это наркотики. Я прям вот вычитала, что она сказала. Это не решение проблемы. Это костыли, это латание дыр. То есть это не лечение, это не решение проблемы. При лекарственной терапии внутренняя среда остается пассивной. То есть внутренние резервы организма не работают. Опять же, такой пример, вот когда у меня была, есть такой пример в практике, когда была девочка, у нее был серьезный срыв эмоциональный, у нее потеряла ребенка, и она перешла уже в этот дистресс, у нее была затяжная депрессия, и она была на антидепрессантах, она говорила, я была как растение, я не видела вообще, что солнце светит, я не видела, что небо голубое, что трава зеленая. И вот вы знаете, наши продукты, релакс, в первую очередь, первый продукт, который она попробовала, он ей помог уйти от синтетических антидепрессантов. Потом мы ей расширили, потом мы ей подобрали программу. И вы знаете, она очень благодарна, ей удалось уйти. Она говорит, я сейчас живу полноценной жизнью. И она сейчас помогает другим людям выходить из этих ситуаций. То есть самое главное, научиться управлять эмоциями. Самое главное. И любой эмоциональный всплеск, он может являться источником стресса. Самое главное... Как мы к этому будем относиться? Самое главное сохранить свое здоровье. А для этого для этого нужна программа. Нам надо понимать, что это работа, что это работа. И это не один продукт. Здесь надо поддерживать наши все системы и органы. И я хотела в конце, в конце, я уже, в принципе, о чем хотела, я сказала. Вот смотрите, мне понравилось такое изречение «Болеть нельзя, быть счастливым». Поставьте, пожалуйста, свой знак препинания. как бы вы хотели, для себя. Помните, казнить нельзя помиловать, то же самое здесь, болеть нельзя, быть счастливым. Вот какой вы знак здесь поставите, так у вас и будет. И я вам этого желаю. Спасибо большое, очень интересная информация. Сейчас мы еще посмотрим, какие тут вопросы у нас появились. Вроде да. на все мы ответили. Так, да, я можете... вот вижу здесь Житкову Галину. Добрый вечер, Галина. Вы можете несколько слов сказать? Могу сказать два слова. Ой, все выключилось у меня. Ну, буду Нет, говорить, говорите, говорите мы, меня. Вас мы вас слышим. Мы вас слышим. Ну, могу сказать, что мне в прошлом году в августе поставили диагноз тяжелая депрессия. И я пришла к Николаю Андреевичу, и он мне назначил лечение и я принимала релакс омегу-форте, принимала этот гинкалин что еще флоромакс принимала курсом и релакс курсами два месяца пила Ежедневно, потом перешла на... через день пила. И, при, и еще я масла апельсин на еремную и за ушами дважды в день и на волосы почули. Так как я до этого была на антидепрессантах, появился... Крепкий сон, я перешла сразу на него, и я таким образом его постоянно принимала вместо антидепрессантов. И, ну, естественно, зарядку делала, гуляла, и, в общем, я вышла из этого положения. Состояние было жуткое. Так что спасибо. Спасибо большое. Спасибо, а с каких делитесь. таблеток вы ушли, интересно? У вас были какие-то назначения до того, до Вивасана? Нет, меня не было. Мне просто сказали, что... Э, ну перед Вивасаном чем-то вас лечили? Нет? Вивасане. Нет, нет, нет, нет. Диагноз поставили и сказали, что э, я все найду в Вивасане. Так что вот так. Спасибо, спасибо. Травить не дали мне дальше. Я бы и не принимала. Ну а здесь была ситуация, спасибо. человек длительное время на антидепрессантах был, и ей удалось уйти от антидепрессантов на нашей программе. И она себя сейчас хорошо чувствует. Да, тоже хочу сказать, что из практики буквально в прошлом году тоже был такой у меня случай, женщина был очень сильный стресс и сидела на психотропных. Ну, в общем, если кто здесь знает, это очень серьезные препараты. Фенозепан. Тензип... То есть, ну, серьезно достаточно. И я на нем постоянно была. Вот, ну вот, то есть вот очень... Говорите, не были. И, а... Постепенно постепенно мы выходили из этой ситуации, не сразу отменили феназепам, а частично. И сейчас на данный момент очень хорошо себя чувствует женщина, отказались полностью от этих препаратов. И очень хорошие результаты. То есть я что хочу сказать, это возможно, но выходили мы из этого состояния ровно 9 месяцев. До полного отказа от таких серьезных препаратов. Отлично. Можно это же поделиться. У меня был случай, когда был маленький ребенок, ему было чуть больше года. Ребенок ночью просыпался и плакал. Ну как бы сразу рекомендации были какие. Это врачи говорили, надо глицин, другие говорили, надо ехать к бабушкам выливать испуг. Я решила попробовать покапать лаванду три дня. Через три дня у нас полностью это прекратилось. Поэтому работает без бабушек, все отлично. Используйте лаванду. Это тоже отличный вариант. Потому что бабушек сейчас найти гораздо сложнее, чем лаванду. Я хотела ну, еще да. такую вещь добавить. в да. Спасибо, девочки, что поддержали и свои примеры привели. Очень важно, вот когда период уже идет истощение, период восстановления, период восстановления должен быть длительный. Я почему это хочу сказать сейчас, те люди, которые коронавирусом переболели, это очень серьезно. Я вам показала, какие разрушающие действия стресс приводит практически все органы. То же самое делается с организмом и коронавирусом. Практически. И плюс еще стресс добавляется любое заболевание это стресс и поэтому наши специалисты и вообще из опыта я могу сказать даже своего восстановление должно быть не меньше года и потом человек должен себя поддерживать только тогда он может рассчитывать на свое здоровье спасибо большое наверное уже очень много времени всем участникам нашего прямого эфира громадное громадное спасибо что мы все так вот активно приняли участие. Будьте здоровы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А самое главное, будьте здоровы, И всегда в хорошем настроении, потому что настроение это все, двигатель всего. И любите жизнь, любите, любите. Любовь это то же самое, это наше настроение, это наше здоровье. И оставайтесь всегда с нами. Всего вам а, самого доброго. всем Спасибо. Благодарю. Девочки, молодцы. Все очень было здорово, Ой. понятно. Спасибо. Спасибо всем. Галина Юрьевна, спасибо большое, что вы Все, это сказали. Включи, Игорь, отключил нас.